Так, меня попросили сделать обзор вот такой вот замечательной пилки для ног, KMA. Вот такая вот она замечательная, вот с такой вот красивой кормулочки. В комплект входит инструкция, сама пилка, запасной ролик, щеточка и подзарядная. Если сравнивать с другими пилками, такой наподобие этой. Мне нравится эта пилка тем, что здесь есть подзарядное устройство и может работать от сети. Также идет дополнительный ролик. Вот такая вот замечательная пилочка. Она вот так легко снимается. Ролик у нее. Ее можно помыть. И она легко моется. Она не боится воды. Можно с ней купаться. Вот. Что еще рассказать про эту пилочку? Ну, так вот она работает. Вот так она хорошо работает. Замечательная собственная пилка. Давайте ее попробуем. Я человек-дачник. У меня вот такие вот красивые ноги. Я старалась. Доводилась до такого состояния. Сейчас мы попробуем что-нибудь с этим сделать. Вот такая замечательная пилка. И так она хорошо собирает. Вот как видите, вот она собирает. Очень хорошо, грязь, очищалась, работает она просто замечательно. Видите, сколько уже собрала грязь, если вот так, работает очень быстро. Видите, я давлю она даже, подается давление, не останавливается. Вот, Смотрите, я уже немножко посадила, потому это и не ее основная сила. То есть, на присослышанному но у более чистые ноги Видите, как она снимает Я совершенно ей довольно. Да, Сложки хватает очень надолго самого ролика. Он у меня у 15 месяцев. Вот, достаточно просто прополоскать. Ну, в общем, я бы сказала, лучше, лучше из того, что я знаю, из того, что я видела подобных спинков. Она очень мощная. Вот я давлю, и она, я очень сильно давлю, она не останавливается, даже при малейшем усилии, такие а, же подобные пилочки очень сильно замирает. А также, так как это аккумулятор, не нужно тратить на батарейки как она только перестала работать, ее подберегили, и может же снова начинать, Свои процедуры как видите вот она вот очень хорошо отшлифовала но это естественно не идеально можно и лучше спасибо за внимание продолжим педикюр